Есть телевизор, подайте трибуну, Так да, разнесет за на миле. Он не окно, я в окно и не плюну, Мне будто дверь целый мир прорубили. Все на тому самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Фильм, часть 7. Мая. Тут можно поесть, потому что я не видал Предыдущие шесть, врубаю первую, Адам ныряю, но это так себе. А с двадцати, а ну-ка, держи, И что вы дворе, не все в перенечках, С ума сойти. Есть телевизор, мне дом, не квартира, И я все себе скорбью, скорблю мировую. Грузью дышу я всем воздухом мира, Никсана вижу, И с его госпожою Вот тебе раз иностранный глава. прям в в голове голова, чуть пододвинул ногой тупуре, И оказался с головой детноте, потом ударники, приловекарни, дают про выпечку до двадцати. И вот любимо это как а ну -ка, парни Стреляют в с ума сойти. Если не смотришь, ну пусть не баланды, То уж по крайности богом убитый. Ведь ты же не знаешь, что ищут таланты, Ведь ты же не ведаешь, кто торовитый, Как убедить мне Упрямую Настю, Настя? Былает в кино, как в Настя твердит, что проникся я страстью. Лугу ящику для идиота. Ну да, я проникся. В квартиру зайдут, опять дома Никсон, и Жорж помпиду. Вот хорошо я бутылочку взял. Жорж позашел, Ричард правда не стал. Ну а действительность еще шикарнее. Выбил ну, четвертую. И на балкон, а ну-ка девушки, а ну-ка парни вручает премию вон. -во -во -во. Ну а потом на канале даче. Хотя, к сожалению, навязчивый сервис, Я и приду, все смотрел передачи, Все заступался за Анджелу Дэвис. Слышу, не плачь все в порядке, в тайге. Вы матч, СССР, ФРГ, Сто негодяев захваченных в плен, И Махомаев поет КВН. Ну а действительность у нас еще шикарнее. Тут у нас два, два телевизора. Крути-верси! И вот там вон у а тут, а ну ка парни. За них не боясь там с ума сойти.